Ну, в российской реальности это как? Допустим, на улице минус 20, вот да. сюда зашло минус 20. Да. Сколько будет после рекуператора? Сколько вот сюда будет приходить? А, вот, вот сюда будет приходить... Без вот этой штуки? Да-да-да, я понял. А сюда будет приходить где-то плюс, а... плюс 18, плюс 15, плюс 18 градусов. Но это это опять... без всяких преднагревов? Без всяких, да-да-да. Дальше, когда мы включаем, допустим, нам ну, минус плюс 18, все да. достаточно холодный воздух, да. включаем вот эту штуку, да. как называется еще раз? Догреватель. Догреватель. Сколько он потребляет? А, вот здесь стоит полтора киловатта. Полтора киловатта? Да. Но только это именно когда совсем холодно. Это да? когда совсем холодно, Точно, да. То есть, наверное, примерно от минус 10 и ниже, да. Очень часто люди используют вентиляцию, вообще не включают нагреватель, потому что у нас в квартирах бывает такая ситуация, что перегревается наоборот система отопления. наоборот это Да, это является, как бы. Но иногда и в домах так делается. А вентиляторы, которые воздух угоняют, они сколько потребляют? Ну, там этот вентилятор потребляет там 100-150 ватт, То есть вот они два потребляют 300 ватт. 300 ватт, ну и максимум, короче, это киловатт 800, если включать вот эту штуку, да. а если ее не включать, ну 300, 300 ват, да, ага. но ну, это принцип